Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПА и коллеги! Сегодня мы решаем проблему с циститом. Это проблема мучить нашу подопечную давно. Более того, по ее диагностике, ее эндокринная система требует тонизации, поэтому у нас пиявки поставлены вместе с нашей слушательницей на меридиан мочевого пузыря, на две его ветви и на меридиан почек. То есть мы за сеанс должны запустить эндокринную систему и усилить выделительную систему, поскольку у нас на мочевой пузырь поставлены две пиявки, как вы видите, с двух сторон. Что нам даст, возможно, вывод этого хронического состояния в острове. И дальше мы будем следить за тем, что происходит с нашей подопечной. Ну и, естественно, вам об этом рассказывать. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего доброго!